Всем привет, с вами снова я Никита Карамов, и как же все-таки мы давно не виделись? За эти два месяца, проведенные в Германии и еще четыре месяца лежания на кровати и ничего не делания, я очень сильно успел по вам соскучиться и набрать еще 170 подписчиков. Это неожиданно. Спасибо. Но не сейчас. Я вернулся, и самое время будет рассказать про то, как же я провел эти э, три месяца в Германии, про то, куда я ездил, что я видел, и эти видео будут отличаться по формату «Едем на Deutschland. Здесь я не буду напрямую рассказывать, что делал я, я буду рассказывать что в Германии есть? Здесь будет больше э, фактов, больше каких-то интересной информации, чем просто: Я пошел туда и я видел вот это. В общем, я не знаю, как это зайдет. Поэтому, как обычно, пилотный выпуск, где я расскажу про дорогу от Казани до Брауншвейга, где я жил. Ну а дорогу я не забуду никогда. Сейчас будет экшен. Пристегните ли мне. Поехали! от Казани, город, где я живу в России, до Брумшвега, город, где я жил в Германии, где-то 2500 километров. Но это если мы нарисуем прямую линию. Если же перевести это в дорогу, то нужно ехать через Москву, через Берлин. В общем, очень долгая история. Так как программа, по которой я ехал в Германию, была достаточно бюджетной, мы не летели с самолетом из Москвы в Берлин, и мы не летели самолетом из Казани во Франкфурт, что, кстати, тоже э, возможно. Мы сделали это гораздо лучше. Мы поехали на автобусе. Программа центрируется в Москве, и до Москвы участники программы из 35 разных городов в России добирались своим путем. Соответственно, я, еще двое девочек из Казани и наш сопровождающий, мы поехали на поезде, на плацкарте. Ее 12 часов в плацкарте это на самом деле не самое ужасное. Я это переживал уже несколько раз, и это не особо большая проблема. Доехав до Москвы, время было где-то в 8 утра, автобус отъезжали в 8 вечера. В этом была большая проблема, то что поезд отходил вечером, шел ночью, приезжал утром, и потом еще 12 часов нам было нечего делать, благо мы нашли занятия. мы поехали к знакомым, которые жили в Москве и достаточно хорошо провели время. В 8 часов вечера мы пришли на Рижский вокзал. Нам оставалось подождать, ну не знаю, мы думали, что нам остается подождать 10 минут, и вот пробило 8, и автобус не приехал. Одна из девчонок уже ездила по этой программе и сказала, что все нормально. Автобусы опаздывают. В прошлый раз не опоздали на полтора часа. Все ок. Прошел час. Время 9. Автобус не приехал. Здесь ужасно полно народу. Нет, у меня нету были готовы ждать еще сколько ну полчаса, ну час максимум, е-мое. Но самое удивительное то, что на Рижском вокзале за это время не появилось ни одного организатора. Никого не было. Это было достаточно странно. И самый эпик начался в 10 часов вечера. Вокзал, а именно отделение дальнего следования, где мы все сидели, закрывался. Действительно, ведь в Рижском вокзале есть всего только два дальних направления. Это Рига и Великие Луки. Нас начали оттуда выгонять. Пришли охранники и сказали, так, уважаемые люди, покиньте помещение. Но улица была... Около нуля там была ужасная холодина. Мы стоим, мерзнем, и автобусы не приезжают. Около 20 минут 11 пришли э, организаторы. И они сказали, что автобусы сегодня не приедут. Отлично. Просто шикарно. У нас не было слов, как-то автобусы не приедут и что нам теперь делать. Ночевать в каком-то круглосуточном Макдаке. В общем, на самом деле, кстати, нам все разрулили. Нам сказали, что мы переночуем в одной гостинице, которая расположена тут неподалеку. И на утро к этой гостинице подъедут автобусы и заберут нас. автобус, Мы сейчас идем в какую-то левую гостиницу. И мы понятия не имеем, что делать. В общем, за нами приедут 8 утра толпа школьников и вот вторая толпа школьников это кошмар ребята это кошмар это самая лучшая поездка которая у меня когда-либо была просто эпично просто супер тут тоже все было не гладко гостиница которая располагалась неподалеку располагалась очень и очень далеко. Если меня смотрят москвичи, то они, наверное, поймут, насколько это далеко находится. В общем, от Рижского вокзала нам пришлось ехать до Останкинской башни. Мы с Рижской доехали на метро до Алексеевской и уже оттуда шли пешком до самой Останкинской башни. Гостиница была около Останкинской башни. Шли мы туда ночью пешком с чемоданами, с сумками, рюкзаками, вот этот с огромной торбы вещей было ужасно темно и было ужасно страшно особенно когда мы приближались к башне и ее свету, вот так как бы немножечко падал и как-то такое было вообще жутко было потом было еще круче мы пришли в гостиницу а в ней видимо не оказалось достаточное количество номеров мы заселялись мы еще где-то полчаса и уже где-то ближе к одиннадцати äh, или даже к, äh, к пол 12, мы наконец-то ух заселились нас заселили в номер который не убран мы сейчас в отеле Звездный, который находится на... напротив знаменитой Останкиской башни. Дешевенький трехзвездочный отель, в котором не убраны номера после других посетителей. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. И на следующее утро на самом деле приехали автобусы. И вроде бы все должно было закончиться хорошо. Нет. Все, вообще вот с такой лайтовой ситуации автобуса было два, и самое главным условием было не потерять людей, и, соответственно, оно не было соблюдено. Самым первым это была остановка на заправке какого-то Лукойла, где-то недалеко от Москвы, и там поели в кафе, там купили каких-то закусов. Мы сели в автобус, и водитель поворачивается и спрашивает, все на месте? Все таки да, на месте были не все, какие-то две девчонки, которые сидели в хвосте автобуса и о которых все забыли и никто не позаботились, так и остались на остановке. И уже через пару минут после того, как мы отъехали, кто-то сзади ровким голоском сказал «А мы двух девочек забыли!». В итоге нам вообще повезло, что мы были первым автобусом в цепочке и второй автобус просто подобрал их и потом пересадил в наш автобус на следующей остановке. С этим особых проблем не было. Проблемы начались уже гораздо позже. Весь день мы ехали через Россию и через Белоруссию, и вот время было где-то два 2 часа ночи, и мы подъезжали к польской границе. Уже вот почти скоро мы выехали из Бреста, и одна из девочек говорит, по-моему, я забыла паспорт. Она забыла паспорт, и она сказала, что ее отец уже везет его ей из Москвы на машине. Что нам оставалось делать? Мы остановились у самого последнего дома в Беларуси. Это был какой-то кафе, там, значит, была одна какая-то женщина. И этой женщине мы оставили эту девочку, чтобы она у нее сидела и ждала, пока ей привезут паспорт. И самое интересное, мы понятия не имеем, что с ней произошло. То ли она доехала до Германии, или не поехала вообще... Приехал ли отец, что вообще произошло, непонятно. Может, ее похитили в рабство белорусское и заставили копать картошку. Неизвестно. И дальше была польская граница. Это тоже было достаточно прикольно, потому что при выезде из Беларуси нам э, водители сказали, у вас сейчас будут проверять багаж, так что выходите из автобуса, берите с собой все ваши рюкзаки, доставайте чемоданы из отделения и понесли их через пограничный пункт. Это было ужасно, потому что опять была ночь. Все были сонные, все тащат эти чемоданы, и мы затаскиваем их вот по этим ступенькам в этот пограничный пост, и белорусские пограничники нам говорят, а зачем вы вытащили чемоданы? В общем, пешком, пр... Пр... протащив эти чемоданы через пост, мы обратно начали затаскивать их в автобус, но хотя бы нас проверили достаточно быстро. Польская граница была гораздо больше, потому что помимо большой очереди из машин, там был всего лишь один пограничник, сонный польский пограничник, который... Ходил по рядам, брал у каждого паспорт, ставил штамп. все это тянулось где-то час. Я уже к тому времени просто уснул. Через Польшу мы ехали ночь, утро, и Польшу мы пересекли достаточно быстро. И рано утром мы остановились в польском городе Тожем, где мы остановились в ресторане, поели. И уже готовились к в Германию. И к нашему удивлению, мы приехали к Берлину в 12. То есть мы приехали на 8 часов быстрее, чем должны были. И уже дальше проблем особых не было. Моя семья меня подобрала, подобрала еще двух попутчиков, которых мы сбросили около Магдебурга. Я уже вернулся в Бруншвейк. Это был экшен. И это было удивительное нечто. Но я через это прошел, и я это пережил. На этом и закончилось мое трехдневное, а по факту оказавшееся двухдневное путешествие по маршруту Казань, Москва, Берлин, Буруншвик. Незабываемая поездочка, но на этом экшен не заканчивается, потому что дальше меня ждали еще 3 месяца в такой замечательной стране, как Германия. Тонны посещений всяких городов, музеев, экскурсий. Будет интересно, поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить новые выпуски Алис Убер. И с вами был я, Никита Крамов. Увидимся когда-нибудь. Я на самом деле не знаю, у меня ЕГЭ в этом году. Это какой-то кошмар, ребята. Это какой-то кошмар.